как он смело летит на скалы. Эх, ну, красиво же. Ну, а что тут? Скалы и скалы, они мягкие. Ну, как? Верить в себя, не видеть препятствий. Я всегда шучу, когда у меня кто-то боится. Говорит, так здесь видишь мягкие. Откуда ты знаешь? Чувствую. Потому что, когда они будут твердыми, ты это уже не узнаешь. И, точнее, может быть, не расскажешь. Поэтому будем считать, что мягкие. Красивенько летим по скальным стеночкам и радуемся жизни. Красивые. подошли мы к склончику я много всего рассказывал но забыл камеру включить ох вот смотрите облачка на которую мы рассчитывали когда сюда шли целую теорию по этому поводу построили а, Ну, ветер дует в правый борт все правильно но вы помните какой день сегодня а прилетели мы вот оттуда откуда сзади сейчас двигаемся по вот ущелью она выводит как раз городу вариант сон. И рассчитываем где-то здесь, на вот этих скончиках взять наконец-то поток. А понимать нужно, что время-то уже в районе 6 часов вечера у нас. Так что надо бы набирать. И пока погода совсем не кончилась, потихонечку хромать сторону дома. Понимая, что еще осадки по дороге домой будут. Все не просто так. Будут еще и осадки. Сейчас заодно мы с вами посмотрим границу Италия-Франция на перевале. Здесь официальная дорога. Как раз когда я езжу в Италию, я езжу вот через этот перевальчик. Вы сейчас будете наблюдать, Клаус нашел поток. Ну, будет он его крутить. Вот поля снизу, которые теоретически полупригодны для посадки. Ну, вот там подвиг на них сесть. А мы пошли в следующую горочку, вот Клаус, я думаю, там захочет набрать. Ну, хорошая, а, с той стороны склон, скорее всего, освещенный солнцем. Сейчас мы, конечно, с теневой стороны заходим, сейчас мы здесь только что черти отгребем, а никакого не возьмем. Ветер у нас попутный. Ну вот, сейчас посмотрим, что, что тут будет. Но сейчас мне интересно, потому что на таких высотах, я уже много раз вам это сегодня говорил, ну, на таких высотах я здесь не летал. Смотрите, какой кровавый пейзаж внизу, То есть скалы, красная порода, насколько ярко-красная, и вся эта горка, и как раз много выходов этой породы, я сюда первый раз когда-то прилетел, был просто поражен, насколько это было красиво. Буквально один из моих первых полетов был на э, двухместном планере, я летал с инструктором Риджесом, сюда меня привез, показал эту гору, показал ледники, тут я прям... Подвывал от восторга, у меня была совершенно потрясающая неделя полетов. Летал я на в планере тогда. А потом в августе как раз я поехал уже на аэродром Север и попал как раз к Сольму на ученики. Вот как мне несказанно повезло. И вот дальше я летал с ним сначала на хвосте, на своем планере, группкой. Ну, потом, вот видите, мне даже посчастливилось полетать с ним в одном в планере. Он, кстати, принцессу первый полет отправлял. Когда мы планер собрали первый раз, я боялся лететь на нем. Он говорит, ну что, волнуешься? Я говорю, волнуюсь. Ну давай я слетаю. И вот он сел в переднюю кабину и поднял планер в первый полет. Так что принцесса облета над Клаусом. Это прям большая честь для меня. Чепок. пошли в набор. Опа. Ну он, понятно, не совсем на том же месте. У нас там высоты все-таки немножко разные были. Ну плюс-минус там 300-400 метров. Мы сейчас начнем набирать у нас к той высоте с которой с которой мы в прошлый раз начинали примерно и прием вот это красивое озеро помните под плотинкой заперто ух как какого цвета вода потрясающего друзья не знаю кто он но пилотом у него там движемся друзья потихонечку в сторону дома сделали наборчик до двух триста он, как обычно кончилось, как все у нас обычно сегодня раз и закончился но между тем этого достаточно нам этой высоты, чтобы двигаться дальше по долине Бриансона только уже не в сторону Бриансона в сторону дома я понимаю, что Клаус где-то рассчитывает взять вот например так, как сейчас видите, какой он выстрел тут нашел, свеженький поточек облака над нами нет но энергетика такая, что оно должно скоро быть то есть такой от скалы пошел. Ух, забросик-то был бы здоров. Такое не бросают, надо пощупать. Но видите, с другой стороны, вот заброс был, а как это на экране выглядит. А толку-то никакого. То есть ротарочком таким каким-то шмякнуло. То есть может поток зашел, только мы его сейчас... никак. Не... Ну вот впереди облако красивое. Может под него там тянуть. Сейчас Клаус. Попробует по ветру догнать. Есть такой приемчик. Вот он по ветру сместился. Да, по ветру получше стало. Ну и сейчас контрольная спиралька еще одна. Потом еще одна. И так глядишь, он и впишется. Так, мы, друзья, лихо прошли. Опять я прошляпил с камерой. Прям в таком наборчике проскакали около этой скалы. И Клаус явно целится на вот это облако. Возможно. Ой, пара, пара, пара. О! Тут параплан стоит в потоке. Клаус его заметил. И увидел. Ну, так вот летишь, и потом раз. И параплан. Сейчас мы с ним вместе немножечко полетаем. У нас было много скорости, поэтому не то, что мы там параплан сделали в наборе. Вот она сейчас догонит, змей. Так бабки не хоти, я за него буду болеть. Хоть и мой учитель Клаус, но я болею за параплан. Это, знаете, инстинктивно уже. Ты родной по крови, можно сказать. Вот. И он, конечно, в такой ситуации может поуже вписаться. Самую вкусняшечку. И посмотрим. Ну-ка. Ну, пока ничья. Но, с другой стороны, параплан не отстает. Я думаю, что он сейчас нас уделает ну, другой вопрос что клаус не к нему подстроился соседнее ядро поэтому как бы это все нормально Unbelievable, клаус ah? the best uh, thermal today mm -hmm. yeah? look a little day in left side in left left in left side I... camera in left side ok yeah i showed you yeah <laughs> Друзья, шикарный совершенно поток, шикарный набор. И вы знаете, в чем парадокс текущего момента? Что у нас на борту два инструктора. Это Клаус. 62 рекорда мира. 60 тысяч часов налета. А скромный его ученик с 90 часами налета. Слушайте, ну посмотрите, уделали параплан. Уделали. Уделали. Да. Ну, мастер, мастер, расскажешь. А мы полетели дальше. Да, вот мы все-таки радостные. Летим во всю и наблюдаем, как... Справа в конце долины дождь идет. У нас три половиной тысячи метров. В принципе, нам высоты, если что пошло, хватает даже до дому, если не вляпаться во что-нибудь по дороге. До дома у нас 80 километров сейчас. Но, я так понимаю, что домой-то мы сейчас еще не полетим. Дом у нас справа по 90. Столкался, еще есть какой-то план. Телефон мой только что отчитался, что добро пожаловать в Италию. Ну да, в Италию мы сегодня с чуть-чуть. Возвращаемся мы домой. Все-таки 6 часов. Поэтому даже учитель решил, что, наверное, туда дальше, под эти красивые облака можно было еще думать. Но вот так как, видите, снежный заряд, вот снег идет слева, сейчас видно. Откуда он падает, неизвестно, но прям видно, как он падает. И как-то в сторону хаты все смотрится так. Я бы не сказал, что прям офигенно. Поэтому крадемся в сторону дома. Я так понимаю, что Клаус хочет под волоками прямо по курсу немножечко поддержать высоту. И дальше уже так петлять зайчиком, побегайчиком в сторону нашего аэродрома. Сейчас посмотрим. Uh -huh. oh, yeah. hey! Да. летим Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Сноу. Да, yeah, Летим сквозь снег. Вот отсюда и была задачка поднабрать побольше высоты, чтобы... Ну, в таких местах, с таким снегом... Снег же летит вниз. Ну, еще ладно, снег медленно летит вниз, у него большое сопротивление. Прям шикарно. Как Видно, как снег блестит. Пролетающий мимо блестит. А -гей -гей -гей. крыла образуется маленький ледочек. Да, в очередной раз, друзья, уже какой за этот год мы хватаем потому что мгновенно этот снег замерзает у нас на крыле. Вот, мы уже практически выглядели снега, и хватанули чуть-чуть ледочку. Ну, самый малость. Видите, какие-то пару крупиночек. Они сейчас быстро, стремительно оттают. Ну, снег справа, снег слева. я понимаю, Клаусу просто хотелось пройтись по снежку. Можно было его чуть-чуть обойти, но зачем? Если можно, рвануть через. Ну, и мы понимаем, что даже медочек, который мы ловим на трубу, сейчас он абсолютно не критичен. Потому что сейчас, как только мы вылетим, у нас во-первых солнышко, во мы спускаемся, все мгновенно оттает. Ну, что ж, друзья, мы пересекли гору Маргон. Сейчас в очень красивом варианте будем пролетать рукав озера Серпансон, который ведет в сторону долины Барселонет. Вот он рукав. Он, смотрите, как сверхают на солнце солнечные панели. Вот, с левой стороны снежные заряды. Долина Барселонет закрыта. Ну, туда можно, конечно, сунуться и даже оттуда высунуться. Но помним про седьмой час вечера. И про то, что еще как-то домой надо докромать. Но в сторону дома у нас так какие-то лазейки есть. Но надо понимать, что туда нет энергии. то Есть есть огромные расплывающиеся облака достаточно высокого развития. То есть под них идет снег. И туда надо доплыть. У нас не хватает 100 метров на долете. Я так понимаю, у Клаус есть план. Набрать их на паркуре немножечко энергии взять ну и заодно посмотреть что вообще творится и это абсолютно верно и потом уже с минимально возможной дистанции уже плыть домой потому что уже наверное время я бы полетел ну посмотрим как учитель решит. справа с правой стороны проплывает гора дармьюз Мы сейчас идем по ее по ее северная по ее восточной части так, да, так. Красивая, белая. Свежий снег, как я уже говорил, выпал в Альфа. Сейчас здесь мы посмотрим. Возьмем ли мы под этим облачком капельку энергии. Но вы видите, что у нас высота подхода практически соответствует высоте нижней, нижнему краю этого облачка. Поэтому сказать, что мы тут сильно много чего-нибудь хапнем, вряд ли. Ну вот, а какой план? по эвакуации домой сейчас я вам расскажу сейчас мы пройдем я красивые виды вам доснимаю белоснежные прямо вот, вот сейчас особенно в закатном солнце ну не в закатном а в до заката -то еще далеко сегодня сейчас седьмой час солнышко сядет попозже мы смотрим есть энергия yeah. энергии нет Энергии нет Сейчас, может быть, что-то подбросит нас Вот, а какой план по полету до... Ну, что сейчас Клаус, наверное, здесь Немножко наберет А план, видите, крыло показывает направо И перед крылом несколько облачков кучевых Вот нам нужно туда перепрыгнуть Под ними или добрать, или, по крайней мере Один из вариантов, просто не потерять Высоту И уже оттуда нам высоты хватит В сторону дома дуть Ну, Клаус решил, что почему благородным доном не прогуляться вдоль паркура это абсолютно логичное решение, что мы выйдем сейчас на, по вот этой стеночке паркура. Это идет направо такая душка из облачности. Это все такой работающий фронт. Из этого фронта капают, идет ливневый снег. В этот фронт приходит ветер как раз. Ну, то есть вот мы сейчас увидите прямо, потом поворачиваем направо. Крыло показывает тоже на какие-то шметочки под ними. Пройдем и выйдем под группу облаков. Которые уже нас выведут к дому. Такой замечательный план. Очень хороший план. Да, приближаемся к точке поворота. Я прогнозирую поворот направо. Дальше мы, наверное, не пойдем. Ну-ка, смотрим. Мы при этом все время идем с энергией. Плюсики. Вот идет на скорости. Сейчас будем направо поворачивать. Или пойдем пошалить. А потом на обратном пути наберем кто за что, давайте голосовать. Давайте, кто кто направо, кто прямо. Я вот направо думаю. Ну, похоже, я ошибаюсь, смотрите-ка. Клаус решил по пощекотать пощекотать немножечко ливаневые осадки. Ну, видите, я об своем учителе думаю немножечко, что он более такой спокойный пилот. Но это, знаете, видимо, на тем, что мы много летали с большими группами. Очень спокойных пилотов на хвосте. А тут вот, вот Витиклаус разгулялся и лезет дальше. Да. Ну тут ошибка много интересного мы не увидим. Здесь темно, видите солнца нету. Ну прям дойдем до краешка фасадка. Надеюсь куда-нибудь еще туда вот на юг, в сторону Нитца, озеро Инси и так далее. Он же не будет, ой, озеро НСИ. Туда вперед, надеюсь, в сторону озера сан андре он не пойдет. Я не знаю, там солнышко светит какое-то, дырочка есть. Может быть, и в дырочку. Да, мы продолжаем забираться, куда Макар телят не гонял. Ну смотрите, Каус, похоже, делает разворот направо все-таки. Я, как говорится, сделал бы его пораньше, но, видите, учитель решил залезть в самую ОГЭГУ. Кадры, кадры, кадры подбирает хорошие. Слева снежные осадки. Ух. сейчас будет опять. Крыло-то Нет, крыло не оттаяло, как был у нас снежок. Надо, кстати, это при калькуляции долета учитывать. Пока не тает. Ну, солнце нету, вот и не тает. Когда солнышко выйдем, по идее, немножечко должен, крылышки должны прогреться и оттает. 400 метров. Было-то минус 100. что, видите, наша тут вот путешествие, оно долет домой. Немножечко нам портит. Ну, это ерунда. Вот пошел снег вокруг опять. летел. И двигаемся в сторону аэродрома. Он где-то впереди, далеко, на горизонте. По дороге есть какие-то облачка вот там. Надеюсь, что мы там что-нибудь подберем. Ну, и с другой стороны, недолет вот это 300 метров недобора, они не критичны, потому что у меня стоит в Макрейде достаточно большой, два с половиной. По идее, если мы там не будем гнать, нам повезет с нисходниками, ну, в смысле, мы их не найдем, то долетим и так. Итак, друзья, мы обсудили, что мы могли бы еще сходить на юг и там практически дойти до аэродрома Кимасон. Такие даже планы присутствуют. Я в такое время бы на это уже даже не рассчитывал, но Коус считает, что вполне это реально. Ну, действительно, вот впереди более-менее рабочие облака, но мы обсудили, что Оказывается, сегодня не только у моей мамы день рождения. Я ее категорически поздравляю с воздуха. Понятно, что когда фильм я спонтирую, это уже будет через даже не знаю, сколько времени. Вот сегодня, 22 апреля, у моей мамы день рождения, я, мама, тебя еще раз поздравляю. Как это уже и с прошлого, в будущее. А у Каусы, у жены день рождения, сегодня, Поэтому мы спешим на землю, чтобы поздравить Он жену, а я, мама и отметить это дело и отметить этот замечательный полет каким-нибудь вкусным ужином высоты нам хватает ну не хватает как я говорил 300 метров но я думаю сейчас доковыряем по дороге что как нибудь там ручкой помахаем помашем и все будет хорошо и такое вот страшное небо осталось оттуда откуда мы прилетели Видите, все уже в развалах таких Прям все идеально вовремя. Как вы видите, полет состоял из нескольких частей. Первая была такая авантюрная с долиной Роны с массивом Централь. Потом мы с трудом вернулись назад. Хлебнули лихонько даже рядом с нашим аэродромом. И потом выбрались большие горы, там зажгли. И сейчас с чувством выполненного красивого полета летим домой. Я сегодня узнал много нового. В основном по полетам на малых высотах по работе на малых высотах, про то, как Клаус там немножечко берет потоки, какие там все-таки нюансы. И положило огромное количество информации в, моей, в мою копилку знаний и опыта. но ну, а что вам могу сказать, что не сдавайтесь. То есть вот сегодняшний девиз это работать, работать и работать, искать поток, гладить, вовремя отпускать, выходить следующий, брать, гладить, вовремя отпускать подниматься все выше выше выше и выше ну что ж наша любимая гора Маалук вот мы проплываем вдоль нее это наш классический возврат домой эта горка всегда дает чуть-чуть энергии как вы видите сейчас это не чуть-чуть а около метров в секунду и здесь если вам не хватает надалек домой всегда можно немножечко добрать сейчас слева будет 10 км в час низом назвать сложно. Чуть-чуть такой поточек. Ну так как внизу на комнатах была, остается чуть-чуть энергии, там это все прогрелось за день, там где-то капельку чего-то. Это все капельку, чуть-чуть немножечко работает. И вот мы идем вдоль этого гребня, вот, и собираем кроки энергии. Сейчас видите, такой северо-западный склон может чуть-чуть работает. И мы идем, идем, идем, и дальше мы будем прыгать вот на вот эту горочку, на ажур. И мы дома. То есть до дома осталось 24 километра высоты у нас как раз по нолям, ну так прийти из прямой сей приземлиться. Но я думаю, что мы пока туда дойдем. Вот путь как Клаус собирает кроки. Так-так-так-так-так-так, так, так, так, так, так, так, так. Он брать уже это не будет, крутить не будет. Нам хватает этой высоты. Вот медленно, но уверенно убираем разницу. В... То есть убираем дефицит высоты, который все-таки пока присутствует немножко придем на высоте которая позволит сделать нормальный заход там с коробочкой там не с прямой плюхнуться, <говорит> а, там красиво ну вот как вы видите сейчас идет долет с похолбника мажура высота наша 1350 метров мы пройдем вдоль холмов у нас сейчас встречный ветер здесь в данном случае западный ну он собственно и был западный и не сказать, что нас здесь поднимает, но не сказать, что нас здесь вниз кидает. Около метра в секунду мы снижаемся. Медленно, но уверенно двигаемся в сторону аэродрома. Понаслаждайтесь видами вечернего долета. Вот такое, как озвучивает такое спокойствие. Под фюзеляжем проплывают мягкие скалы. Тут все так приятно и красиво. Обычно, <смех> обычно да, Девиз сегодняшнего дня обычная я летаю здесь немножко повыше Ну вот как раз мне было интересно Посмотрите, как летает Клаус И Он показывает себя, конечно, во всей красе Я буду, буду знать, что долет вот, Скажем так, в таком формате Вполне себе возможен Но отсюда мы уже точно долетаем То есть, несмотря опять же Еще остается небольшой дефицит высоты Но судя по ветру Видно, что мы. Мы сейчас на по южной стенке идем, но она загнется на запад. То есть на западной составляющей мы еще немножко энергии цапнем. Ну и здесь у нас 06 метров в секунду. Фактически движение без э, снижения, это уже, считайте, набор. И так вот по скальчикам. Шмык да шмык. Прыг до да прыг. Скок да скок. Как же я здесь год назад красиво ходил вот по этим всем скалам. Вот там, видите, такой домик наверху мимо него как раз я на моноколесе катался и с моноколесом я сделал вот такой траверс фактически почти до вершины так чтобы попасть на дорогу которая с другой стороны оп посмотрите, как красиво выглядят что это там осадочные породы или еще что-то не знаю причудливая змейка такая да шикарненько вот, видите, здесь кусок склона не работает. Почему? Ну, наверное, какое-то неудачное достаточно обтекание. То есть здесь ветер какой-то получил уже северо-западный даже компонент. То есть фактически мы в таком неком роторочке за вот этими склонами. То есть здесь как раз можно нарваться на приличное снижение. Ну и видите, вот мы сейчас прошли перевал, про что я вам говорил, что можно занервничать. Ну вот, видите, как низко мы его прошли? Ну, 200 метров, не больше. А представьте, какой ты низко по дороге, а представьте, там прижало, и все, и вот перевал не вот, ты проходишь, сразу за перевалом, вот здесь отличный поля для посадки, а до него ничего нету, и разворот назад, как я уже говорил, ничего не даст. То есть, это такое вот коварненькое место, и Клаус советует, если вы низко, то просто спокойно перелетать, например, там, не знаю, если приземлиться в городе, рядом там аэродром Сестерона есть. Или просто перелететь, если это северный ветер, на гору Шабар, попасть в динамик, в динамике выкарабкаться. И входным путем, вот у вас гора Ажур, Ой, даже Ажур, Сен-Жене. Из гору сен вернуться домой. У них куча всяких альтернатив. Вы видите, скользим потихонечку, уверенно, в сторону аэродрома. Аэродром уже вам виден на горизонте, но не виден вам. Я, я его чую до него осталось всего 8 километров, высота наше 1200, аэродром на высоте 700, то есть у нас 500 метров высоты на всего лишь 8 километров дистанции, то есть мы приходим уже выше, но заход будет короткий, то есть я бы не сказал, что у нас будет прям немерено высоты для развлечений. И вот сейчас, скорее всего, Клаус перейдет на максимальную экономичную скорость. Что, ну видите, вот аэродром показался на, на ваших голубых экранах, вон он на горизонте под горкой. Для него визуально далеко, <смех> а <вы? смех> визуально низко. То есть, ну Понятно, что мы сейчас все время с горки. То есть, вот это место, которое мы проехали, вот это сейчас ветвица, автомобильная дорога, я по ней на велосипеде еду. И отсюда начинаешь стартовать, и все время на велосипеде идешь вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. и доезжаешь до Батимонсилион, до городочка, где я живу, все время без педалей. То есть, все время вниз. Так что нам Зеленев сейчас помогает мы будем опускаться но вы понимаете да что в принципе без знания этой особенности без привычки вообще все это выглядит достаточно вообще любой взять долет выглядит крайне тревожно мы ну, сейчас видите скорость у нас максимально экономичный клаус поставил что там 10 километров в час и вот мы летим медленно но уверенно так очень весело учеников пугать, когда там все, мы сейчас до аэродрома. Я так не делаю, но имейте в виду, что так можно на пределе. Но на самом деле иногда показываешь, особенно когда ученик вообще не следит за высотой, то иногда в педагогических целях не пугнуть, а вот так подстрогнуть можно. А вот посмотри, какой у нас тревожный долет. Все, увеличить скорость, прижаться к рельефу. Тогда вообще все выглядит бомбически. То есть, понятно, что мы сейчас вот, 120 плывем, а если довернуть 150, так мы практически ляжем на этот берег и, и все равно долетим. Потому ну, что высоты под запасом. Но надо понимать, что нам нужно приехать, прилететь на аэродром, осмотреть аэродром хоть немножко. И ну, я могу спокойненько показать вам населенный пункт Лобати манселион на этом долете. Как, сам не пилотируешь, никуда не спешим, и мы, опять же, низко. Вот он красивый, сверху такой, ну не замок, а там, там башенки есть, в общем, это Боти называется, там. центральная, городообразующая простойка. Ну, вот, с солнечными панелями левее Боти, это как раз мой дом внизу. Ну и вообще все такое красивое у нас, в закатном свете смотрится просто прекрасно. Ну что, я тогда буду брать управление, что я привык, планирую. Клаус, you do the landing, or I? Как Good, good idea come back yes. because uh, you cannot make really confidence now here you have northern wind did you see that yeah I made I made just uh, okay the half of the Cretacelle, and then mm, mm -hmm. went away and that was good because I think uh, if you were 50 meters lower, Ooh. Yeah yeah yeah <laughs> <laughs> then because you are low and then you have this this downwind or yeah, downwind, More yeah. downwind. Uh, <laughs> oh, I had no time to film <laughs> but you show too much huh? you show all <laughs> thank you for this a... you liked it amazing yeah I, I never flew <laughs> on this, uh, altitude and, uh, <laughs> and all the while, and for me, it's very interesting. It's amazing. Yeah, it was. It it's was a yes. little bit risky, so no. uh, not not really risky. But hmm. so in the in the central massif, uh, you know, in this small one, is hmm, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If you get low, <laughs> that's yeah. not very funny. Yeah. Because, <laughs> because, <yes. laughs>